карму как правило подразделяют на четыре категории. Одна из них прарабда карма, другая санчита карма. Прарабда — это карма, отведенная на эту жизнь. Именно прарабда определяет продолжительность вашей жизни. Если сегодня я растворю вашу прорабду, завтра утром вы можете умереть. Вы можете быть абсолютно здоровы, но вы умрете завтра утром, потому что вашего программного обеспечения больше нет. Его нет для этого тела. Внезапно вы можете стать неподвижными, ощутить великолепное состояние на некоторое время и все. Поэтому мы никогда не будем касаться прарабдхи. Мы работаем с санчи. Существует хранилище кармы, которое никак не задействовано в этой жизни. Оно никогда не проявляется в этой жизни, но оно определяет ваше содержание. Так что, если мы растворим санчиту, это огромное хранилище, не какое-то простое. Очень сложное хранилище. Если оно начнет растворяться, вы не обнаружите никаких изменений в вашей жизни, но появится некая прозрачность. Непрозрачная природа вашего существования снизилась. Но вы не испытываете никакой трансформации, все остается прежним. Вы все тот же самый человек, и вы начинаете задаваться вопросом, что, черт возьми, происходит? Действительно ли это духовный процесс? Или это все сон? Вы все те же, у вас те же проблемы, у вас все то же самое. Но есть ощущение прозрачности в теле. Тело ощущает себя так, как будто в нем есть небольшие отверстия. Вы начинаете чувствовать себя как решето, а не как твердый материал. И так как это большое хранилище, на это может уйти какое-то время. Причина, по которой я говорю вам об этом, в том, что когда вы занимаетесь духовной саданой, вы ожидаете результата, и многие из вас пытаются создать его сами. Никогда не пытайтесь создать результат. Если вы пытаетесь создать результат, он будет придуманным, и долго он не продержится. Например, вам говорят «Будь любящим». Три дня вы изображаете из себя любящего, и все ваши недовольства накапливаются. Все чувствуют себя неловко от вашей любви, и ваше недовольство все копится, и однажды вы взрываетесь подобной хлопушке. Разве такого не случалось? Разве такого не было после очень любвеобильного периода? Потому что вы пытаетесь быть кем-то, не меняя основы того, кто вы есть. 98% вашего ума является бессознательным. Это и есть санчита. Она никогда не вступает в игру, но ее присутствие всегда влияет на все. Так что мы не ищем быстрой трансформации, что завтра вы внезапно станете всем сочувствовать или что-то в этом роде. Я в этом не заинтересован. Просто ваше внутреннее содержание постепенно исчезает. Внешняя часть, игра, в которую вы играете, Разве все это важно? Вы когда-нибудь видели, как термиты выедают что-то изнутри? Остается только оболочка и слоя краски. Вы дотрагиваетесь до нее и — бум! Так что цель в том, чтобы сделать вас такими. Оставить только один слой оболочки, никакого содержания внутри. Однажды, когда конец будет близок, вы дотронетесь и увидите — бум! Внутри не будет содержания. Вы не против?